Здравствуйте! Сегодня я тоже хочу вам рассказать о размножении черенкования и показать новых и старых героев. Вот у меня здесь в моей мини-тепличке появились новые герои, которых я срезала со своей большой орхидеи, разрезанной. Эти почечки были в замершем состоянии на орхидее. Также они пока, вот, вторую неделю стоят в воде, пока никаких изменений не произошло. Вот так как было, так и осталось. Даже ну, Вот почка, не обработанная цитокенином, ни это, ни это. Это чуть-чуть-чуть напухло. Больше никаких изменений пока не произошло. Вот. Две недели назад я поставила, срезала цветонос и поставила сюда, потому что уже разочаровалась, думала, что вот это вот под воздействием все-таки не на вырост махонький цветонос, застыл, перестал совсем расти. И думаю, чтобы орхидея начала свести или ниже выпустить цветонос или детку, я поставлю в воду. Вот я поставила около месяца назад за это время. Вырос вот такой листик, неожиданно для меня. И здесь вот появляется второй листик уже. Зачаточек второго листика. Эта почка, хоть она была обработана, движения никакого нет. Так хотела еще показать. Вот, пожалуйста, верхушка цветоноса тоже была срезана. Здесь вот отцвевшие почки. И вот эта верхняя почка была обработана с кинониновой пастой. И вот здесь она постоянно выпускала почечки маленькие, но они в рост не шли. Благополучно засыхали и отмирали верхушку цветоноса на проращивание. На размножение черенкования мы не берем. Из нее никакого толка нет. Это было поставлено как эксперимент, потому что я тоже это делаю впервые. И еще одного нового героя хочу показать. Вот. Кусочек цветоноса с двумя почечками, которые были простимулированы с циокининовой пастой, еще на растении выпустили маленькие такие, ну как шишечки, вот, и благополучно засохли. Было срезано, поставлено воду, эта почка умерла здесь, тоже часть рассыпалась, высохла. И что-то очень-очень маленькое вот здесь вот, возле самого основания, дельнеет. Посмотрим, может выбросим, а может что-то появится. И старые герои, пожалуйста. вот Мы увеличиваемся где-то в месяц на 2 миллиметра каждый листик становится больше, вот эти вот листики становятся больше, вот. но никак еще не выпустим третий листик. Так, и этот это растение, вот этот листик потихонечку, потихонечку растет. Когда ставите на размножение черенки старайтесь чтобы воды было чуть-чуть около двух сантиметров полтора два сантиметра чтобы ваши почки не касались воды часто очень почки загниваются и тоже растение уже готовое вот это маленькое растение тоже не должно касаться воды видите вот потемнение получается от этого так и вот еще последний черенок он у меня начал здесь желтеть. Я срезала ниже, обработала парафином. Не знаю, вроде как приостановила. Хоть и есть пожелтение, но оно дальше пока не распространяется. Вот. Началось. Вот здесь вот появилось маленькое-маленькое начало третьего листика. Вот все изменения Раз в месяц я буду выкладывать видео об изменениях в моем таком хозяйстве черенков. И посмотрим, что получится. До свидания. Удачи вам в выращивании орхидей.